Откалиброванные ответы сильным направленным сигналом. Показательная цитата из американского Wall Street Journal лишь один из многочисленных примеров того, что мировые СМИ слушали Путина даже внимательнее его западных коллег. Пример американские, китайские и североевропейские издания неожиданно сошлись во мнениях. Путин неоднократно предупреждал НАТО о недопустимости размещения на Украине систем противоракетной обороны, подобных системам, находящимся в Румынии и Польше. При этом он утверждает, что они могут быть скрытым наступательным оружием, способным достичь Москвы в течение 10 минут. Путин и его страна вели себя очень искренне и дружелюбно по отношению к Западу в 90-х, и русские делали все для улучшения отношений с Западом, но проблемы с Западом не имеют никакого отношения к идеологии, культуре и правам человека. Если ты способен создать противовес западной гегемонии, можешь отразить ее вторжение, можешь ответить на ее запугивание, ты сразу превращаешься в абсолютное зло. Путина больше следует ассоциировать с умным и хитрым уличным бойцом. Образ комедианта и клоуна подходит другому главе государства к западу от ла -Манша. А вот прилежному социал-демократу Йенсу Столтенбергу следовал бы пройти ускоренный курс европейской истории, желательно с дополнительными модулями по дипломатическому языку и поведению. Он машет красной тряпкой перед носом Путина, что совершенно неразумно, если не сказать «опасно». Пока французская Фигаро и глава британского МИДа на разных языках называли Путина хорошим тактиком, который перешел в режим дипломатии, спросившая президента про Украину Даяна Магни из Sky News призналась, Путин убедил. Совершенно очевидно, насколько он оскорблен расширением НАТО на восток. Я не считаю, что это всего лишь оправдание. Он искренне говорит, что НАТО обещало советским лидерам не размещать войска за пределами Восточной Германии. Он говорил мне о пяти волнах расширения НАТО, из-за которых безопасность России под угрозой. Французские и немецкие СМИ подчеркнули, что, несмотря на эмоции, Путин предлагает Западу не обижаться друг на друга, а поговорить. С одной стороны, он напомнил об обозначенных красных линиях, то есть о расширении НАТО к границам России. России. Очевидно, он говорил об Украине. А с другой дал понять, что готов решать вопрос с помощью дипломатии, не прибегая к военной силе. Путин постоянно оставляет опцию вступления в диалог с Западом, с США, с НАТО. В итоге он даже может блестяще выступить в качестве того, кто урегулирует кризис. Александр Христенко о предыстории вопроса. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь отличился. В лучших традициях того, что историки называют маргинальными теориями, когда отрицаются общепринятые и, в общем-то, доказанные вещи, Столтенберг заявил. Североатлантический альянс никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации любая европейская страна может стать членом альянса. То, что обещаний был целый ворох, подтверждают десятки документов. И давали эти обещания те, от кого зависела судьба НАТО. На пресс-конференции Владимир Путин подробно остановился на этой теме в ответ на вопрос западных СМИ. Может ли Россия предоставить гарантии, что не будет ни на кого нападать? Ни одного дюйма на восток. Сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы, в конце концов. Не мы кому-то угрожаем, к нам пришли. И теперь еще. Говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО, значит, и там будут системы, или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от, от меня каких-то гарантий? Вы должны дать гарантии. Вы и немедленно, сейчас… Это заявление на Западе широко цитировали размещение систем вооружений на Украине на пороге России явно неприемлемо для российского руководства. Москва извлекла горький урок, чего стоит данное Западом слово. Разговоров об общем европейском доме и гарантиях безопасности было особенно много в 1990 году, когда США, Франция, Великобритания и ФРГ обсуждали с СССР условия объединения Германии. Вот цитаты из рассекреченных не так давно в Вашингтоне документов. В 90 году канцлера ФРГ Гельмут Коль на переговорах с Горбачевым говорит, «Мы считаем, что НАТО не должно расширять свои границы». Вот другая стенограмма. Президент Франции Франсуа Миттеран уверяет, что Советскому Союзу будут обеспечены необходимые условия безопасности. «Железная леди» Маргарет Тэтчер демонстрирует такой же гибкий подход. А вот заявление госсекретаря США Джеймса Бейкера. НАТО ни на дюйм не сдвинется на восток. Бейкер дает цитата, «железобетонные гарантии». Несомненно, должны быть железобетонные гарантии того, что ни юрисдикция НАТО, ни военные силы Альянса не будут продвигаться на восток. И это должно быть сделано так, чтобы восточные соседи Германии были довольны. Канцлер странно... Коль тогда согласился бы и на внеблоковый статус Объединенной Германии, вне НАТО. Но в период романтической очарованности Западом советским лидерам оказалось достаточно и таких вот устных заявлений, что на Германии Альянс и остановится. Вопрос, так: это ваша последняя уступка? КДР выходит из варшавского договора. В рамках Объединенной Германии эта часть Германии является сферой действия НАТО. Это ваша последняя уступка. И дальше НАТО ни на дюйм не продвинется на восток. Опытнейший Валентин Фалин в разговорах с Горбачевым тогда настаивал, что нужны письменные гарантии. Мне Он говорит, ну ты немножко тут перебарщишься, я верю их слову. И вот в Архизе, куда Михаил Горбачев пригласил на переговоры Гельмута Коля, все и решили. На знаменитом пеньке, который потом увезли в Германию как реликвию. В Германии я считаю, что мы сделали правильно со всех точек резины. Вообще все сделали как положено. Получилось так. Россия демократизирует свою страну, осуществляет реформы. То есть мы. Вокруг все все эти страны европейские провели свои реформы. Теперь, когда Альянс расширился практически до границ России и вновь стала реальной угроза военной конфронтации, даже некоторые западные участники тех событий посыпают голову пеплом. Вы должны понять, насколько я подавлен. Если бы я знал, что 25 лет спустя будет иметь место подобная дискуссия, я бы тогда почесал затылок и сказал, «Нет, ребят, нам нужен договор». Письменный. Как раз такие юридические гарантии безопасности прописаны в тех проектах соглашений, которые Москва сейчас направила в Вашингтон и НАТО, и которые станут отправной точкой новых переговоров в январе. Александр Христенко, Максим Щепилов, вести.